Снова в лесу, проверил фотоловушку, проверил фотоловушку, попалась мне лисица. думал, русик опять придет да, мне морковь оставлял морковь я посмотрю дома, но я что-то не заметил кто съел морковь морковь кто-то съел кто -то неизвестно может какой-то кадр пропустил при просмотре на компьютере будет видней и какой-то прибежал и все больше никто не попался выложу лисицу отдельным роликом она поедает там что-то что я ей оставил точнее не ей Тая волосся. Лось не пришел в этот раз. Не захотел он. Этот Раз. Ему ничего не досталось. Я положил ему морковку. Морковку кто-то съел, непонятно, в леса что ли. Странно. Я думаю, что в не идет морковь. Такая сегодня погода. Пасмурная. Ну, ходить легче. Главное, чтобы дождик не пошел. Дождь они очень люблю такую погоду, где-то плюс 10 на улице плюс 10-12 Куропатка полетела Лететеревна Куропатка красота кстати лисицу я не то что не ожидал поймать под ловушку я как бы и желать чтобы не было Лисиц так везде много такое распространенное у нас леса животное что особо не радует в городе бегают домашние лисицы живут что это топ канал есть даже Лиса а лис называется там прапой чуть не пал. Там про домашнюю лисицу снимают. Всякие ролики выкладывают. Шавиля здесь много. Так, красивая кочка. Оп. Таким лесам не очень удобно идти. Да, сверху идешь, плюс трава высокая. Сейчас вся мокрая после дождя. В сапоги попадает вода. Не очень комфортно, конечно. А иду я вниз к болоту, посмотреть морожку. Есть там, нет. Куда идти? Скоро уезжаю. Скорее всего. Надеюсь. За детьми и морожку уже только смогу пособирать после приезда. В принципе, как я говорил, она еще зеленая. Неспелая. Сюда люди ходят, но не таких количеств, как там по серебрянке, печенки О! Такое болото. Нравится, как ходит. Пласт. Тут места. Как на матрасе. Болото. Так что, лесу я выложу. Она чавкает. Я им там оставлял хлеб, кусок Немножко пиццы Но все нам было, конечно, не на лесу Ну и что, какой-то там зверек пробежал маленький Вороны бегали Кстати, сейчас полярная ночь закончилась И уже темно И он уже снимает ночью, как ночная съемка Поэтому не такие живописные будут кадры Надо с ловушкой ходить уже в начале, конечно, лето, когда полярная ночь, в лесу никого нет, виду из людей, кто не ходит, только рыбаки, но они так мимо пробегают. Я ли пугают, чем эти орущие грибники друг друга. Теряют постоянно. Мои люблю один ходить в лес с грибами, с диагонами. Да и просто, как я говорил много раз, это много атмосферней. Кстати, так, Кочки морошечные. вот Морошечное поле, кстати надо будет как приехать сразу сюда прийти, так. ну нефти конечно, но пособирать можно и сюда никто не придет, раньше меня сосна в болоте растет, прикольно. Я, кстати, недалеко от города, километра четыре. Идут лэп, прокладывают новые, меняют. Идет через лес. Двойная линия. О, какая крупная морожка. Вот одна линия там, в галеке. И километров двух от нее еще есть. Но там уже совсем угодно. Нет, даже не двух, больше. Ну что, нормальное место здесь? Да, о да! Кстати! Там вдалеке вижу морошки много Да, сюда первым делом приеду сразу Нагляну в это место Ловушку я снял, потому что уже смысла нет ее ставить Вряд ли я уже буду просто ходить по лесу И такие ревники ягодники могут найти Но в следующем году уже сразу, при... в конце мая уже, наверное, как с них растает, пойду ставить ловушку Как раз место нашел хорошее. И плюс зимой, точнее весной, ближе к марту, уже надеюсь поставить эту ловушку зимой марте, после лыжни. Там недалеко от лыжни, глубиться на 500 даль дали. И там поставить морковки накидать, что там зайцы -то? Там где я лыжах там зайцев много бегает. Крайней мере видел их раньше больших количествах. Тоже будет интересно понаблюдать. Как раз они окраску еще не поменяют. Точнее, краску значит, будут менять. Уже будут сероватые. Не белые, как зимой. А серые. Вот такое болотце. Ну там, не знаю, сколько литров. Не очень доволен тем болотом. Что-то морожки маловато будет. Сейчас пойду похожу, может, что нибудь Болото. Здесь кто-то ходил. Здесь кто-то... Здесь что-то нора. Это реально. Кто-то вырыл норку такую живет не буду пугать пойду дальше а здесь полно в кругом помет попадается лосина вообще полно помета не знаю вот в самом деле их живые никогда не видел лосей я даже не знал что они здесь есть Если бы не помет по помету определил но ну и фотоловушку показала что здесь лосята оттуда я спускался сейчас у меня на объектив прилипло кстати, вот южный склон здесь попадается морожка такая крупная ого кстати, неплохая если да, ее здесь порядочно ну так Набрать можно. Не удивило меня это место, но тоже сюда приду. Я уже через сопку перешел. К сожалению, морожка на одном же месте не каждый год вызревает. Так можно было не ходить, не искать ее, а приходить в одно и то же место. Я раньше пытался делать, но жизнь научила. себе, Перед тем, как собирать морожку, я делаю холостой выход просто чтобы посмотреть так, Морожка здесь только на южном склоне надеюсь туда и пойдет она вот, и каждый год обхожу болото местные тут, которые неподалеку от тех мест, куда я хожу обычно, ну такая, тавтология Канабург сказал, вот и там уже в следующий раз беру короб и пилю именно туда, где я наблюдал. Один год нашел большое болото. Большое мешка на... южнее было. И на этом большом-большом болоте только было несколько кочек, где реально была морожка. Ну, где-то так вот. Допустим. Такие кочки были. Уж литра на три. И все. А год тогда был по морожеке вообще не Я не помню, какой год все года не у помнишь вот самый помню урожайный год это был 2011 Тогда я никуда далеко не ехал пришел 30 литров собрал это ягоды В следующий год опять туда пришел вообще ноль жизни туда еще не училась, что надо заранее ходить искать так как она не успевает как я говорил не везде было заносит каждый год ну той морожки красного два года и хватило потому что этот вот 12 собрал очень мало но зато собрал черники мол, хорошее количество и брусники так кстати грибов не попалось очень мало здесь все такое болотистое к сожалению здесь грибов вот одну я сопку знаю где можно прийти за два часа даже может меньше набрать грибов 30 литров и спокойненько топать домой ну то есть все поклажу 30 килограмм получается корм мой 25 литров два пакета я набираю и иду домой здесь вот такие довольно красивые леса но когда уже позже здесь да появляются грибы крупные и то они так не полянками растут а где-то метров через десять друг от друга и крупные ну, так опять болото все тоже проверю где выход забрать снять фотоловушку с собой вытащить домой пусть дом пока лежит и проверить поискать морожку я приеду надо будет сразу выбежать собирать морожки так как в планах ну, если дети захотят с ними пойти с ночевкой ну и погода если позволит дня на три выйти а потом уже начнутся сборы Черника, гри... грибы сначала, там черни.. Нет, черника, кстати, не знаю, когда она будет в этом году. Ну, народ уже в бумпе собирает. А в сентябре уже, дети будут в школу. Я буду в отпуске, надеюсь, и буду уже собирать бруснику. С черникой. Если погода не будет жаркой, то брусника будет и до середины сентября стоять. И потом уже начинает гнить при жаркой погоде, уже она такая, прокисшая вот не люблю я жару, вот сегодня как раз моя погодка вообще я сегодня чтобы ветерок был бы, чтобы комары не так приставали да, вообще я долго думал там вороны, вороны это дерево черное какие-то ямки. Вот в том году было очень жаркое лето. Сколько там? В 18-м все лет уже стояло Пришло время идти за а я в такую погоду просто не могу. На разведку сходил, весь перемог, ну и переночевал, и Потом пошел уже за морожкой в ночь. Да, вечером 6 часов вышел. В 6 утра я уже закончил сборы. Там, кстати, было сухо. Я даже покимарил на кочке. Где-то часа полтора. Вообще никаких комаров не было. Можек спать что-ли я Спать лег. Кстати, какая-то тропинка здесь. Лег спать. Немножко поспал и дальше собирать, но все равно было очень утомительно. Такую погоду вообще можно тут часами ходить. Ничего не будет. Вот здесь в прошлый раз ловушку ставил. Ставил яблоки, хлеб. Все съели. Почему-то мне в тот раз никто не попался. Мне интересно. Сейчас все съедено. приходил. Да, соль осталась. А все остальное вот тому дереву я прикреплял. Птичка поет. Немножко музыки леса. Ну кто смотрит, конечно. У меня было видео 25 минут я прошел по лесу говорил и как ни странно просмотры были до конца я удивился кто-то смотрел до конца видео я сам не выдержу посмотреть свое видео все 25 минут Как-то к видео сделать озвучку. Один раз, когда я был на рыбаче в том, что ли, году, ну, звук чаек, ставил нарушение авторских прав. Ну, ладно, убрал. Потом в этом году тоже, там была пауза в видео, я решил вставить... А, когда снимал на фотоловушку, решил вставить тоже пение птиц, погромче уже было, тоже нарушение авторских прав. Авторские права на пение птиц, конечно, да. Меня удивляет уже. Ну, все ставят авторские права. Заснял запись пения птиц, Все, запатентовал. Странно. Ладно, дальше. Кстати, вот в этом году папоротник невысокий. Так, у нас очень долго снег лежал. Трава не густая, такой уже хороший, точнее, как бы сказать, о, мох красивый. Интересно, кто яблоко съел? Там было два яблока. Кстати, здесь ловушка стояла, я поставил в субботу. В среду был выходной, в среду проверил, никто ничего не съел. Доложил туда хлеба, еще яблоко положил. Пришел в субботу. Пусто. Пришел ее переставить. Ну вот, как раз, там, удача была. Если можно так сказать, ворону заснял. Потом через неделю пошел, тоже переместил. Лось попался. Сейчас леса Лисица. Ну-ка, немножко скосил эту И то видно, или голову лисицы, или... Наоборот, она без головы. Голову не видно. Вот так. Немножко побреже, чтобы попадалось. Хорошо голову видно. Этот фрагмент ставлю и ставлю, где она целиком на камне сидит, поедает. То, что я оставил. Вот там озеро. Красивое, большое. Как-то я ночевал, клонил Рядом с ним бесплатно доходил там очень красиво самое главное что там нет связи вот там за сопкой связь пропадает и не беспокоит никто не звонит не всякие смс уведомления не приходят в интернет опять же не залезть можно спокойно наслаждаться природой и там много стоянок всяких рыбацких так вот еще болотца кстати да здесь Морошку собирал На таких болотах Ну и смотрю, что-то в этом году Или собрали, или Пусто Тут и есть такие любители Собирают Незрелую морожку А он там за тем озером Переда взял Ой, Там тоже много морожки было раньше Там, в принципе, много болот Морошечных Если меня кто с собой не возьмет, то что бывает берут, но там не особо места, конечно. Но пойду мимо тех двух мест, пособираю. И пойду вниз, там болот много тоже. К тому озеру. И домой. Моряков собираю. Литров 10 в 10 у него там выходит. Нам больше не, не надеюсь. Ибо ее могут уже собрать дерево. Здесь так тихо, здесь в этом районе все время так тихо-тихо, спокойно. Просто я здесь балдею, когда хожу. Так удивительно, березка росла на камне. такие здесь крупные грибы я даже смотреть не буду сто процентов что там вот там звук трактора здесь проводят лэп меняют ее через лес там далеко далеко дорогу сделали теперь видимо поэтому не попался здесь никакую зверь на фото ловушку в тот раз они сейчас на тракторах приезжают что-то делают и домой уезжают так они на этих же видимо они на одном тракторе как я видел привозят бригаду там 2 3 человека тут еще стоят трактора и они уже на них работают вот здесь проходит лэп и уходит туда вот в сторону ну, еще гриб даже подходить не собираюсь Требую, эти работы закончились? закончили здесь. Вон туда далеко идет дорога. Точнее уже дорога, по которой свозят вот эти новые столбы, или как это называется, не знаю. И меняют вот эти... Тут железные, деревянные, не знаю, зачем меняют, но... Деревянные, ладно, железные. Вот так это выглядит. Я за них ходил там вообще хорошо тишина но очень много машкары надо же уже подбираюсь к городу пока оставалось километров на три наверное и народ морожку собирает зеленый ближе к городу, тем больше людей. Там еще двое ходят. Что не собирают? Грибы их мало. Брусни... Этот... Морожки еще зеленые. Но я так себе на пожарить собрал. Немножко. Пожарю. Будет у меня такая немножко. Как приправа будет. Их не так много, они жарятся, уварятся. Вот так вот, вот здесь вот раньше было. много грибов, когда идешь домой, возвращаешься по тропинке, много-много. Потому что обычно, когда идешь в лес, если за грибами не намерено куда-то далеко, за грибами, то обычно по тропинке никто не ходит. Обратно уже, как цивилизованный человек идешь по тропинке. Здесь просто море. Влево-вправо идешь там еще собираешь такая здесь у нас природа красивая вот <смех> грибок и вот здесь вот все в грибах практически бывает Это грибный год